Блин, вот серьезно, надо заморочиться, а подключить вебку к ShadowPlay, поскольку пиздец. Если я буду записывать еще вот эту иг еще игру, Брейд там или Фез, надо с вебкой записывать. Ты фез будешь записывать? Ну да. Ты ее куда? Да. А, Бля, надо подключить вебку, я не знаю, как ее подключить к ShadowPlay. По ShadowPlay почему-то распознает как, ее как микрофон. Чем-чем, записывай отдельное видео, а потом это пытайся сложить, это А как, если вебка, это ж тебе не камера? А мне же не нужен звук. Вот ну ты Я же реально могу поставить камеру, как будто веб... А, ее не, неудобно, как вебку по пока поставлять. Тем более, я не думаю, что там хватит места, чтобы записать, блядь, полчаса хотя бы даже... Хотя, может, и хватит. Вот у нас, вот в вот, чем прикол. Слышишь, 8 минут записал, вот, блин, на паузу на поставить. Вы, скачал. Вот мне это не нужно, мне это просто не нужно. Поэтому я хочу все таки я, блин, возьму сторонний софт, выведу вебку себе на экран, блядь. Или просто загуглю гайды по штоуплею, блин. Но я выведу вебку. Поскольку я в ВВВ, так, там такие эмоции у меня были, я просто, я просто пожалел, что, не, что я, я не подключил вебку.